Здравствуйте, с вами канал штаба Навального Санкт-Петербурге и его постоянная рубрика «Актуальные новости». Меня зовут Константин Андреотис. Сегодня, 7 августа, 17 часов, мы находимся возле Захаревской, дом 6. Это спецприемник, из которого сегодня должен выйти депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Давайте пообщаемся с ним и услышим его мысли по поводу того, что он там оказался. Ну, я не знаю, что сказать. Всех обнимать за шею, я не говорю, всем спасибо, братцы, вот просто. Все Максим чувствую, его, как всегда, а, как у всех. А что по Ну, насколько мне известно, все необходимые шаги делает Борис Борисович Груст. Я не знаю, правда, подал ли он уже, получив на руки, содержательную часть, из такой можно назвать, решение городского суда. Ну, мы сделаем все необходимые шаги, конечно, суда, Ну а потом, видимо, ждет Европейский суд по правам человека. Еще раз повторю, вопрос не каких-то личных обидах. Этим недоделкам я прощаю все, как бы, да, в принципе, так сказать, личные какие-то вещи. Речь идет об унижении парламента, речь идет об оскорблении избирателей. Я не считаю, что это возможно. И поэтому, если нам не удастся добиться здесь, на территории Российской Федерации, справедливости, значит, мы будем добиваться и там, где это возможно. Спасибо. Много цуканов, Полтавченко, просто милые котики. Могли ведь подбросить наркотики? Спасибо вам большое. Как вообще там был приемники? Ну, как всем, кто там был, я думаю, что многих людей можете опросить, так же, как у всех. Но это не самое лучшее место для свободного человека. Но я вам так скажу, понимаете, приличные люди должны везде оставаться приличными людьми, даже в тюрьме. А вот мерзавцы и негодяи, даже если они в полковничьих и генеральских погонах или в судейских мантиях, так и останутся мерзавцами и негодяями. А вы поддерживаете иллюстрацию как, как Ну, ну давайте, Давайте пока вот на этот вопрос я возьму паузу, можно? У меня, у меня, конечно, есть большое количество людей, которые, с которыми я знаком, которых я не хотел бы увидеть на тех постах, которые они занимаются. Сейчас мы будем перечислять, я так и не смогу в обозримом будущем встретиться со своими родными, что очень хочу. Значит, всем большое. Спасибо вообще ситуация, когда депутат законодательного собрания, единственный, который был на митинге 12 июня, оказался в спецприемнике. Мне кажется, наступает новая новая эпоха, когда ну, были определенные рамки, когда все-таки людей, обладающих э, депутатским иммунитетом, людей, которые избраны народом для представления своих интересов, ранее не задерживали. С власть перешла границу. Мы понимаем, что не равенства депутат человек или э, это обычный обыватель. Поэтому, мне кажется, наступается новый этап, новый этап борьбы. И фактически я уверен, что в сентябре, когда будут новые митинги, уже не так важно, будет депутаты, люди, все будут все вместе, все снова будут. Я уверен, что Максим снова выйдет на митинг, и это не Были ли вы на суде и на апелляции, каковы ваши эмоции по этому поводу? Я была на заседании городского суда по апелляции. Честно говоря, когда я пришла туда и услышала речь адвоката, речь самого резника, я была уверена на 100%, что его отпустят. Потому что после таких аргументов, после такой, такой доказательной базы невозможно человеку удерживать за решеткой. И когда судья, просто не моргнув глазом, не удаляясь, не вставая с места, сказала оставить усилия, я в очередной раз удивилась. Я, я удивляюсь сама себе, потому что я продолжаю удивляться каждому такому решению, что несмотря на то, что резник ходит в комиссию там, по контролю, там, которая осуществляет контроль на массовых мероприятиях, что он депутат, осуществлял свою деятельность в качестве депутата, это, это ничего не было слышно судьей. И, конечно, то, что его арестовали, показывает, что для городских властей нет совершенно никаких различий, если ты... Принимая счастье в массовых акциях протеста да, против коррупции, неважно, ты депутат, либо ты просто активист, либо ты да кто угодно. Там Если чиновник какой-нибудь выйдет, его точно так же арестуют. И, и хорошо, хоть что его уволить не могут, потому что наняли его на работу избиратели, а не, а не городские чиновники. Поэтому надеюсь, что с Максимом все будет хорошо. Да, я считаю, это опасный прецедент, с той точки зрения, что, во-первых, депутата можно задержать на митинге, где он выступает в том числе как Общественная защита такая для людей, которых задерживают. Максим, за что ему большое спасибо, ездил по отделениям после митинга. Вот, я пытался как-то помогать задержанным, он смотрел, что происходило конкретно на митинге, и сейчас это будет осложнять именно правозащитную функцию с точки зрения депутатов. Вот, это очень сильно печалит. Ну, и ко всему прочему, это какая-то такая вот непонятная показательная порка, это все... В целом, вызывает у меня негативное ощущение. хотя, в принципе, нужно отметить, что задержание любого человека на митинге, отправка его в спецприемник сюда, так как здесь было до этого большое количество других, это тоже само по себе уже является чем-то нехорошим. Никто не должен быть задержан на митингах, митинги должны быть всегда санкционированы властями, а не делать так, как власти делают сейчас. Потому что, с одной стороны, действительно есть проблема в том, что задерживают теперь еще и депутатов за собрание, отправляют их отсиживать сутки. Но, с другой стороны, даже вне зависимости от статуса, никто не должен сидеть сутки за участие в вот. Спасибо за комментарий.